В 70-х годах позапрошлого столетия не очень искушенные в высоком искусстве входившие в моду фотографии жители Мяцкого завода, окрестных поселений и заимок часто могли видеть молодого человека с квадратным ящиком на высоких ножках. А именно так во времена Вениамина Леонтьевича Метенкова выглядел фотографический аппарат – далекий пращур современных фотокамер. Выходиться с крепкой старообрядческой семьи Леонтия Метенкова, молодой Метенков вряд ли оправдывал надежды отца, который видел в сыне отменные способности к счету и ведению бухгалтерских дел. Вениамин Леонтьевич оказался талантлив во многом, и это помогло ему впоследствии в организации собственного дела. Был ли он первым фотомастером в мяском заводе, сказать трудно, но то, что он быстро стал лучшим, это бесспорно то увлечение фотографией это было в то время очень у многих, когда она дошла уже до, до нашего Урала, 50-е, 60-е годы. По воспоминаниям людей 19 века, живших в Миасе, Митинков приобщился фотоделу, работая на золотых призках. В это время много было сильных поляков, которые были увлечены фотографией, и от них он перенял это дело. Дело, которое стало именно делом всей его жизни. У писателя, поэта или художника, оставившего большое творческое наследие, искусствоведы, как правило, определяют два периода – период раннего творчества и период зрелости. Есть большой соблазн наследию нашего земляка сделать таким водоразделом его переезд в Екатеринбург и определить его столичный период как зрелость. Но это вряд ли исторически верно. митинковские фотографии и открытки с клеймом мясского ателье – работы вполне зрелого мастера». На традиционных семейных портретах Вениамина Митенкова не просто большие старообрядческие купеческие семьи. Эти снимки точно передают внутреннюю силу этих людей, их неповторимую стать. Натурные съемки Горного Урала совсем скоро поразят воображение европейцев и заставят их безоговорочно принять еще один постулат, в значительной степени поколебав их уверенность в исключительности своих альпийских курортов и городов. В обиходе появляется понятие «Уральская Швейцария». И это благодаря работам Митенкова. Мы знаем Митенкова как прекрасного портретиста, как пейзажиста, мастера городского пейзажа. Он один из первых у нас на Урале стал создавать открытки наших городов, наших населенных мест. Сохранились и открытки. Особенно повезло площади, центральной нашей площади с Петропавловским храмом. Сохранились большие фотографии и небольшие открытки Митенковские, Целые серии пейзажные виды Урала большая серия выполненная на железной дороге интересные моменты железнодорожного полотна, ущели мостов станций, которые до нашего времени сохранились. Этот групповой портрет семьи мастеровых Дорофеевых больше похож на рекламу. Настолько явно представлены на снимке возможности кузнечной мастерской. Дрожки, воски, экипажи и прочие единицы гужевого транспорта. Но современному зрителю это видовое разнообразие и интересно. Мало кто сегодня представляет себе, что умели делать в настоящей кузнице. Только благодаря видовым фотографиям Вениамина Митенкова можно составить представление о том, как выглядели целые улицы Мясского завода, кварталы и отдельные дома. Естественно, что и ателье самого мастера располагалось на центральной улице. По легендам мясских старожилов, именно на этом месте, в здании, где позднее занимал клуб Силкина, Пристрой двухэтажный небольшой. Именно здесь была мастерская и магазин Митинкова. Свое дело он передал, когда уезжал в Екатеринбург к Кагану, не менее известному миасскому фотографу, фотографии которого до сих пор украшают дома многих наших миасцев. Но все это, конечно, из области легенд которые дошли до нас от старшего поколения. Документально мы не знаем, но предположить можем, что самый первый, самый лучший миасский фотограф имел мастерскую именно на центральной улице. Здесь, в своей фотолаборатории, Вениамин Митенков колдовал над своими стеклянными негативами. Обрабатывал их, ретушировал, печатал фотографии. Александр Мизуров – один из немногих фотохудожников, кто снимал с метинковских точек. Те же здания, те же виды, те же ракурсы. И все-таки пространственные ощущения разные. Старые фотографы фотографировали на стеклянные пластины, они почти не пользовались увеличителями, то есть печатали контактным способом. Потом проявленный негатив, стеклянный негатив прикладывался к фотобумаге. И появилась фотография один в один с негативом. И передача пространства там совершенно отлично от передачи пространства здесь. Как бы нехорошо шли дела у Вениамина в мяском заводе, масштаб городской жизни был для него откровенно мелок, и он переводит дело в Екатеринбург. То, что Вениамин Митенков переезжает в столицу Урала сложившимся мастером, свидетельствует тот факт, что и в Екатеринбурге он быстро завоевывает ведущие позиции. Мы знаем, что фамилии Терехова и Митинкова упоминаются чаще других. Сотни и тысячи негативов в этот екатеринбургский период времени уходят за границу, где с них печатают альбомы и открытки. Митинковское дело в Екатеринбурге построено точно так же, как работало в мясском заводе, ателье и магазин фотопринадлежностей. Одна за другой в России и за ее рубежами организуются фотовыщение. Выставки. На них Винямин Митенков и экспонент, и лауреат. Он приготовил несколько роскошных фотовыставок и стал не просто экспонентом этой выставки, а призером, получил серебряную медаль за свои работы. И эти фотографии остались в музее, который создавался на основе всех вот этих коллекций этой выставки». Зарождающийся кинематограф, как естественное продолжение фотографии, не мог заинтересовать талантливого фотомастера. Вениамин Митенков по праву может считаться основоположником кинодокументалистики на Урале. Мы и сегодня можем видеть кадры, снятые нашим знаменитым земляком. Мы можем только предполагать, как сложилась бы дальнейшая творческая судьба талантливого фотографа и документалиста, если бы не Октябрьский переворот, который по-разному приняла русская интеллигенция. Вениамин Митинков революции не принял, и она жестоко отомстила ему, хотя она не очень-то жаловала и тех, кто пошел ей на службу. Видимо, сразу не принял, как и многие. Хотя наша русская интеллигенция очень ждала изменений, всячески всегда поддерживала все революционные начинания, но когда революция пришла, оказалось, что это не то, чего они ждали. И Митинков со своей семьей ушел, ушел с белой армии в Сибирь, правда понял, что... Тоже не то он сделал без своего Екатеринбурга, без своей работы не может. Он вернулся, но мастерская была разрушена. И, в общем-то, советская власть ему не простила вот такого отступления. С трудом он содержал свою семью, получил небольшую работу на киностудии на Свердловской. И, конечно, последние годы он доживал очень трудно, очень бедно. Уходя в Сибирь с белой армией, Вениамин Леонтьевич свое дело оставил под присмотром, но вернулся и застал полную разруху. Студии и магазин были разграблены и разбиты, но самая большая потеря была в другом. Тысячи стеклянных негативов были раздавлены и уничтожены. Не было теперь и собственной студии. Вениамин Леонтьевич Шметенков и после своего возвращения из Сибири работал, снимал и как мог зарабатывал на жизнь, продавая свой опыт и талант новой власти, полноценного союза с которой у него так и не сложилось. Но осталась поэтика его искусства, которую есть чем сравнить, которая навсегда останется среди ценителей изящного, как классическая русская речь в потоке современной, не имеющей прежнего обаяния. Как хорошая русская речь начала века отличается от сегодняшней русской речи разговорной, так и фотографии примерно отличаются от э, те фотографии начала века, от э, современной фотографии. Не то что колоритный и насыщенный, классический. И классический, ну это, конечно, относилось не ко всем фотографам, потому что фотографов в мясе было очень много, и многие не снимали виды, снимали в отелье портрет, ну очень много, и за всех говорить сложно но если это проецировать на Вениамин Леонсовича Митинкова, то это, конечно, и классическая перспектива, и классический, классический свет, если он снимал на улице на виды города или виды природы, это все было выверено и отработано. И потом к этой выверенности и отработанности, конечно, располагалась сама техника, все это было... Не так быстро, как сейчас. это выдернулось из кофра камеру, нажал кнопку и все. А там это все и процесс подготовки, и нахождение точки съемки, и выставление того, той же камеры. Все это визировалось по матовому стеклу, все это визировалось очень точно и тонко. Правда, сотрудники Метенковского музея в Екатеринбурге по-прежнему издают книги и альбомы, снимают документальные фильмы о выдающемся российском фотохудожнике. Есть сведения и о том, что в архивах обнаружены ранее неизвестные негативы, сделанные им. Значит, творческая жизнь нашего земляка обязательно будет иметь продолжение. Создание данной серии я хотел бы поблагодарить, конечно, Владимира Григорьевича Дегтяря, который по-человечески откликнулся на просьбу помочь именно раскрыть историю мяса И здесь, конечно, мы ему благодарны, то что он профинансировал такую вот замечательную серию, мы рассказали о нашем знаменитом фотографии. Хотелось бы, конечно, поблагодарить и депутата собрания МГО Попова Михаила Валентиновича за то, что с радостью воспринял... Просьбу помочь раскрыть значит, всю, всю нашу историю, которая составляет знаменитые фамилии. И хотелось бы поблагодарить вот в создании данного фильма нашего христианина Макарова, который связался с режиссером данного фильма, Владимиром Ивановичем Чиненовым, который помогал в раскрытии этой истории, ну, в том числе вот нам в МИАСе здесь помог этим своим фильмом. Мы теперь знаем кто такой Вениамин Леонтьевич Митенков? благодаря этим людям. Хотелось бы, конечно, обратиться к главе администрации Мьянского городского округа Александру Рудольфовичу Любимову. Будет передано обращение в ближайшее время инициативной группы Христиан старообрядцев с просьбой восстановить то историческое кладбище, которое было показано в одной из серий. Плачевное состояние кладбища, разбитые могилы, разграбленное, все имущество этого кладбища. Ну, некоторые могилы уцелели, в том числе и могила уцелела Леонтия Митенкова, отца этого нашего знаменитого фотографа. Потому что если оно будет в реестре кладбищ, а на данный момент оно даже не в реестре кладбищ. А вот в реестре кладбищ, как только включается, естественно, какие-то затраты бюджет понесет на его восстановление. Поэтому, чтобы оно было самоокупаемым в этих затратах, его необходимо сделать действующим. И очень бы хотелось вот с такой просьбой к Александру Удольфовичу обратиться.